Всем здравствуйте, меня зовут Светлана Мостовская, я являюсь преподавателем и консультантом в школе китайской метафизики Натальи Пугачевой. И сегодня мы с вами продолжаем серию видео, посвященным элементу личности или господину дня в карте Бадзы. В прошлом видео мы с вами научились строить свою карту Бадзы. И определили, что каждый из нас рожден в день какой-либо стихии. То есть в китайской метафизике существует пять стихий. Это огонь, земля, металл, вода и дерево. И эти стихии подразделяются еще на ин и ян. И у нас существует 10 типов элементов личности или 10 типов господина дня или душа карты. По-разному называют эти понятия. И каждый из нас рожден в один из этих десяти господинов дня. В прошлом видео мы рассмотрели с вами людей, которые рождены в день стихии дерева Янского и Ильского. В этом видео мы с вами рассмотрим людей, которые рождены в день огня. И огонь у нас тоже будет подразделяться на иньский и янский огонь. Еще раз напомню, где можно посмотреть стихию, в день который вы были рождены. То есть мы строим свою карту Бадзи, и нас интересует именно только вот этот иероглиф один, располагающийся в дне рождения в этой позиции. Итак. Какие же люди появляются у нас, какой же, каким же характером обладают люди, которые появились у нас на свет под стихией огня? В принципе, стихия огня в китайской метафизике наделяет день рождения огня, или же, если у вас в карте достаточно много огня, то такие люди, как правило наделены каким-то внутренним теплом светом то есть можно сравнить огонь у нас с источником тепла в природе как правило такие люди очень притягательные яркие находятся в центре внимания и любят и как правило так складываются обстоятельства что они находятся в центре внимания в гуще событий и э, огонь-ян. Да? Что такое огонь-ян? Если сравнивать огонь-ян э, с природным образом, то это огонь солнца, то есть это такой яркий, теплый огонь. Это энергия солнца, это сильный и мощный огонь, это такой прям пламенная, пламенная энергия. Этот огонь согревает и радует нас своим теплом, дарит нам оптимизм. И, как правило, люди, рожденные в День Янского огня, это открытые, честные, щедрые люди, полны тепла, страсти и энтузиазма. Это энергичные люди, они умеют произвести прекрасное впечатление о себе, стараются не вовлекаться в ссоры, дрязги. Ну, в принципе, вообще энергия любого огня это еще энергия справедливости, да, то есть люди, у которых много огня в карте, либо же. Они рождены в день огня, что иньского, что янского, они борцы за справедливость в чем-то. То есть, если, по их мнению, какое-то несправедливое событие произошло, то они пытаются восстановить эту справедливость. Также огонь это энергия красоты, то есть какой-то вот красота, яркость. Как правило, люди, рожденные в день, в день огонь Ян, обладают лидерскими качествами, любят достигать целей, это у них очень хорошо получается. Имеют свое определенное четкое мнение. Иногда не настаивают достаточно активно на свое мнение. Но если вы задели его величество Солнца, то есть человеку показалось, рожденному в день огня Ян показал, что вы задели каким-то образом их, то вы получите огромный поток эмоций, страстей, которые в одночасье прольются вам на голову. Они будут спорить, дерзить, не выбирать выражение то есть отстаивать свое позицию ну в общем и целом люди огня бин огня ян или бин еще можно назвать они прирожденные лидеры способны вести за собой люди к ним тянутся все равно они оптимисты эти люди все равно они добросердечные как правило все равно они притягивают людей да очень часто люди к ним тянутся они очень харизматичны обаятельные. обаятельны верит в себя и свои способности. Как и деревян, такие люди не любят выходить из зоны комфорта, как правило. Им надо научиться, естественно, держать свои эмоции под контролем, потому что эмоции могут фонтанировать и не всегда они приводят к каким-то положительным событиям. Люди огня ян четко видят ситуацию, как правило. Они не перекладывают свои проблемы на других, то есть они несут ответственность за свои действия, умеют увидеть свою выгоду и полезность. Они очень часто дружелюбные, снисходительные, с большим открытым сердцем. Еще раз повторюсь, иногда бывают у них такие вот всплески, они вот как -ок катят как говорится, вот какой-то вот эмоциональный всплеск такой, но это не со зла, это просто вот кипучая энергия вышла наружу. Все равно внутри, как правило, они добросердечны. Они не хотели вас, как сказать, стереть с лица земли, просто вот получилось таким образом выразить свои эмоции. Они легко сходятся с другими людьми, быстро реагируют на происходящее, могут быстро думать, говорить, реагировать то есть быстрота какая-то реакция может проявляться. Иногда они нетерпеливы, самоуверенные, что, естественно, может приводить к недопониманию с окружающими. Иногда у таких людей бывают перепады настроения, как говорится, и Солнце иногда закрывают тучи, бывают перепады. Эмоциональные какие-то всплески, необдуманные поступки. Иногда такие люди расточительны бывают. Поэтому им надо научиться контролировать свои эмоции и не принимать поспешных выводов, поспешных решений, делать какие-то выводы в порыве обиды и гнева. Как правило, монотонную работу не любят эти люди. Все равно получают от происходящего вокруг радость. Они потому что энтузиаст, энту, энтузиасты большие, оптимисты, еще раз повторюсь, иногда одевают на себя розовые очки, то есть вещи видят в немножко воскаженном варианте, то есть иногда так бывает с ними. Этим людям хорошо поддерживать хорошую физическую форму, иногда снимать розовые очки, потому что, в общем-то, они нарисовали себе такую картину, как, какую хотят увидеть, и придерживаться да, этого образа не быть слишком доверчивыми и научиться контролировать свои эмоции Ну, в общем и целом эти люди конечно очень очень притягательны для окружающих Ну, как шерон Стоун, которая тоже даже вот внешне похоже мне кажется немножко так на на солнечную девушку так что вот так огонь ян или бин люди рожденные в этот день или люди у которых много вот таких знаков в карте они могут обладать такими характеристиками но опять-таки по одному только знаку рождения э, нельзя сделать выводы полностью о характере человека в от того в каком вообще состоянии до да, рожденного в каком в каком окружении рожден господин дня э, могут проявляться и другие черты характера следующий знак это огонь и э, Клаудио Шифер Модель родилась в день огня инь. И кто такие, что там, кто такой, что такое огонь инь. Это энергия огня, которая светит, ну может даже и не греть, в принципе. Может греть, но это не солнце, естественно. Это образ какой-то свечи, это какой-то мерцающий огонь люди с такой с таким элементом личности они более спокойны и скромные чем огонь ян естественно потому что это другого качества огонь что огонь ян что огонь и что огонь и считается это энергию умственной деятельности люди огня и это такой огонь который тре, которому требуется ресурс да то есть если огонь ян это у нас образ солнца который автономен то есть солнце каждый день сходит на небосвод и в общем-то ему ничего не может помешать ну да иногда бывают какие-то тучи там какие-то дожди но тем не менее этот это неизменно, да? каждый день оно либо ярче, либо менее ярко солнце светит, но оно каждый день поднимается небосвод и и светит. То есть по большому счету солнцу не нужны какие-то ресурсы, то огонь и не имеет природу не похожую на огонь Ян. Это более умеренный огонь, спокойный, факел, костер, свеча, но в любом случае это... Огонь, который требует подпитки для того, чтобы гореть, требует ресурса. Им постоянно нужна поддержка. Они не сами не могут выжить. Как правило, такие люди могут много думать и страдать бессонницей. Это вежливые, но вежливые люди. Они иногда бывают также беспокойные. Им обязательно нужна релаксация. Да? Огонь Инь он более такой вот спокойный огонь. Им не свойственно так сильно привлекать внимание, как огню ян. Если огонь Ян вот, вот такой я, то есть Солнце, огонь Инь не всегда привлекает такое внимание. Как правило, такие люди не всегда делятся с вами планами, скрывают свои мысли и чувства, внимательно выжидают подходящие возможности, чтобы раскрыться. Считается, что Агнюян лучше родиться днем чтобы сверкать на небосводе то есть это солнце которое хорошо бы смотрелось днем на небе а огню и наоборот хорошо бы родиться уже в темное время суток когда людям необходимо вот свет свечи костра да то есть вот чтобы сиять чтобы сиять чтобы как-то проявляться потому что днем свеча она не так не так нужна, во-первых, освещение свечой той же самой или электричеством. И это не так явно проявляется. Люди-огняинь, как правило, тих, тихие, теплые, неторопливые, внимательные осторожные, но они могут быть обидчивыми да, достаточно, да. То есть надо иметь в виду, что огонь — это такой огонь, который э, может концентрировать тоже в себе достаточное количество напряжения. То есть иногда так бывает, что люди огня, они по природе, в принципе, достаточно вежливые, не скандалисты. Ну всякое, конечно, бывает, иногда доводит их, но как правило, э, и вступив в конфликт, они не всегда могут вот как огонь огоньян высказать все, что назрело. И эту обиду они как бы запоминают уже много времени проходит и вдруг тут вот с... потом они высказывают этому обидчику все что они о нем думают через год там через два но ну, так условно когда уже инцидент исчерпан то есть они могут так взорваться. они достаточно заботливые могут уйти на жертву ради этого то есть им сложновато отказать окружающим в помощи иногда поэтому они скрывают правду чтобы кого-то не обидеть не потому что не хотят говорить а просто вот не хотят обидеть кого-то или не напугать кого-то чтобы ну, не напугать окружающих этой правдой большой минус у них в том что они не умеют отказывать и делают для других ущерб себе а, так как огню и нужны ресурсы для того чтобы гореть а ресурс это у нас а, то что нас подпитывают в том числе это наши какие-то умения знания а ресурс для огня для того чтобы огонь горел это дерево то люди огня и как правило любят учиться а, они любят учиться чтобы ресурсный свалку повышать. они достаточно внимательных к деталям, могут видеть скрытые возможности. Иногда не бывают эгоистами и требуют себе повышенного внимания. Как правило, тихой жизни для них. Они суетливы, им нужна смена впечатления, они стремятся туда, где есть движение, динамика, новизна. Если этого нет, то огонь может стать подозрительным, впечатлительным. Если это необходимо, то они тоже могут стать лидерами и повести людей за собой, вот если такая необходимость возникает. Они хорошо мотивируют людей, но им нужны надежные исполнители, так как огни могут быть переменчивы в эмоциональном плане, огни в том числе быть поспешными, импульсивными в делах. Так как этим людям необходим ресурс, Огням и нужна более, чем кому другому, либо мама для счастья мама. Как правило, это тесная и близкая связь, вне зависимости от того, полезен этот элемент карты, не полезен, все равно им нужна мама. И поэтому если у вас например там муж родился день огня и не он очень слишком много или там жена или друг какой-то лучше или подруга и вы понимаете что этот человек слишком много своей маме уделяет времени вы поймите просто что это жизнь необходимо таким людям потому что они не могут без ресурса к сожалению люди рожденные в Дни огня и иногда страдают ну как и все остальные знаки но тут просто это может больше проявляться какими-то пагубными пристрастиями опять-таки для того чтобы получить ресурс какой-то да то есть они хотят от чего-то подпитаться и поэтому могут злоупотреблять там алкоголем еще чем-то им надо научиться самое главное получать здоровым образом физическую эмоциональную разгрузку то есть ходить на массажи заниматься духовными практиками йогой плавать, то есть, вот разгружать свою нервную систему физическое напряжение нормальными способами, потому что эти люди могут жить в постоянном напряжении. Считается, что таким людям благоприятно быть высокими. Девушкам при малом росте показаны каблуки. Хорошо, когда волосы длинные. То есть ну, короткие стрижки не для таких людей. Сегодня мы с вами рассмотрели людей, которые рождены в день стихии огня янского и инского. и в следующем видео мы с вами рассмотрим людей которые рождены в день стихии земля подписывайтесь на наш youtube канал смотрите наше видео участвуйте в наших мастер-классах всего хорошего до встречи в следующем видео